Вся Алма-Ата погрузилась во мрак. Были отрезанные головы. Этот ужас, и этот ад, он реальный. Быстро-быстро, документы покажите. Мне было очень страшно. Меня выводят из машины, наставляют автомат. Нельзя доводить народ работу до ручки. 20 тысяч значит, боевиков значит, из-за рубежа приехали. Это конкретные люди конкретно проспали. Кто это все организовал? Ребята, привет. Вот он я я живой, кто за меня переживал, не надо больше переживать, кто переживал за мою семью, а ведь я был со всей своей семьей, с женой, с четырьмя детьми, кто переживал за мою семью, тоже не надо переживать, все живы, здоровы, все дома. Как я выбирался из Казахстана, это отдельный квест, о нем обязательно расскажу и даже покажу кадры чуть-чуть позже. Все, ну а теперь Поговорим о главном. Я оказался в центре событий, в гуще событий, я видел многое своими глазами. Я не претендую ни на какую истину, я не прокурор, не следователь, и тем более не Гахский, там, трибунал или что, но я был в гуще событий, мне было очень страшно, но я все это время собирал материалы, чтобы изложить это все вам, чтобы вы тоже могли прикоснуться к правде. Поехали. Итак, обо всем по порядку. Как я вообще оказался в Алмате? Почему я там оказался со всей семьей? Да все очень просто. Мы отправились к моим друзьям да, покататься на лыжах, на сноуборде, а еще я собирался провести презентацию своей новой книги на казахском языке, книга ТОК, да, и потом собраться со своими учениками на форум, ну, встреча с Игорем Рыбаковым. Вот. Но все обернулось сильно иначе. То есть в первый день мы даже успели покататься на Чембулаке. Во второй день народу стало сильно мало и поэтому есть даже кадр, где я катаюсь практически один на склоне и подписчики мне задают вопрос, я что выкупил весь склон и закрыл его для других, да? Нет, просто дорогу на Чембулак уже перекрыли, потому что всю ночь эту в городе были взрывы, шумовыми там, гранатами, светошумовыми гранатами, значит, отпугивали там народ протестующих и так далее. Мы, правда говоря, сидели на Чембулаке и думали, что все рассосется. Вот в городе ведется контртеррористическая операция, а мы здесь живем неподалеку от Чембулака, курорт горнолыжный, и приехали сюда погулять. Посмотрите направо, посмотрите налево, народу нет, все сидят по домам. И вот не рассосалось. В три часа дня интернет отключили и с концами. И весь народ, весь город, вся алма некогда цветущая, спокойная, такая привлекательная и так далее, погрузилась во мрак. Власти отключили интернет для того, чтобы препятствовать координации боевиков, террористов или кто-то в городе мародерства. В Алматы ведется антитеррористическая операция по уничтожению формирования Сперва отключились телефоны всех иностранцев, то есть роуминг работал, потом бах, ну, я же иностранец выходит, я из России, но ну, я тоже иностранец, да, у меня отключили телефоны. Работали только, ну, звонки от местных операторов, соответственно, мой друг вручил мне тогда телефон казахского значит, сотового оператора, и таким образом у меня была все-таки возможность по аналоговому телефону, по сотовому телефону, в общем-то, звонить. Никакие СМС там не проходили, никакие там карты, схемы невозможно было отсылать, потому что WhatsApp отключен, Telegram отключен, но вот звонить можно было. Это хоть как-то давало возможность ну, координировать действия, там, не знаю, звонить родственникам, друзьям, помощнику там звонить, вот и так далее. Отсутствие интернета в современном мире никак не помешало боевикам координироваться. Потому что впоследствии, забегая, так сказать, вперед скажу, что появились данные, что у них была прекрасная космическая там, спутниковая связь. Они прекрасно координировали свои действия по рациям, по спутниковой связи и так далее. У него автомат в руках. Угу. Ой. Ой. Знаете, когда сидишь вот так вот, звонишь куда-то, питаешься слухами, все равно до конца сознание ну, все-таки фильтрует и не пропускает вот этот весь ужас, ну как бы, говорит, ну ладно, может быть, это все фейки и так далее, да. Но был момент, когда я осознал, что это все не просто фейки, это все реальность. Сын повредил ногу, это был то ли растяжение, то ли перелом, но мы решили все-таки съездить в больницу, а больницы-то не работают, интернета нет, и поэтому мы через знакомых, через моих друзей договорились поехать к главврачу больницы, и в этот момент я понял, что этот ужас и этот ад, он реальный, потому что в этой больнице за прошедшую ночь поступило 100 человек с ножевыми и огнестрельными ранениями. когда мы поехали по городу вот, после больницы, ну, я озирался по сторонам, я думал, вот из какой подворотни что может вылезти и случиться. Больно, досадно, что вот этот вот Алмата, город, который, ну, в общем всегда гордился своей приветливостью и так далее, вдруг погрузился в пучину вот этой вот гражданской войны, гражданских безобразий. И это было просто невероятное что -то. постоянно беседовали друг с друг другом, пытаясь понять причины происходящего. И, и я, и мои друзья, которые выскажутся чуть-чуть дальше, да, они все подтверждали, что в начале все видели, что протест был ну, достаточно мирный. Да, он был такой жесткий, люди выходили на улицы там за газ и так далее, но у них не было никаких особых требований, кроме политических кроме изменения политической там, системы, настройки, там, экономических каких-то требований. И потом, в какой-то момент, началось совершенно другое. Я сам внутри, внутри разрываюсь тоже. С одной стороны, я понимаю, что в чем корень претензий, да, как почему народ возмущен был, да, как бы и что вытолкнул людей на улице. Да? Дело же не только в том, что 50 тенге стоил там газ, а потом он стал стоить 100 тенге. Понятно, что в стране, в Казахстане, было очень много, так скажем, устроено несправедливо. Да? Как бы понятно, что у нас в Казахстане ну, дошло до такого, что достаточно большой разрыв между богатыми и бедными. Да? Как бы Когда смотришь, протест вроде бы он... Понятен, но когда протестующие, они выходят сначала с лозунгами о справедливости, а потом э, идут грабить магазины, разрушают, э, воруют айфоны, воруют продукты, питания, Платежная система, банкоматы вот здесь вырвали кассу с корнем отсюда. Тогда это уже понятно, это, это не, не протестное, это, это не революционеры, это, это просто бандиты, это просто мародеры. К сожалению... Вот эти события и участие этих боевиков полностью дискредитировали протестное движение и дискредитировали митинги. На самом деле, я считаю, что это следствие того, что в стране все-таки не было прозрачности, в стране не было демократии. И приходит президент Токаев и говорит, что была вседозвольность. И свобода в Казахстане, на, наоборот, я считаю, что вот это то, что произошло, это как раз таки следствие того, что в стране было очень много участков не неподконтрольных властям, и обществу в том числе. Например, если говорить, что в страну было заведено 2-5 тысяч боевиков, хотя по официальной версии было 20 тысяч боевиков, напрашивается вывод, каким образом они попали в страну. Без участия Комитета национальной безопасности и погранслужбы это было сделать невозможно. В такие времена, когда идет ну, война и интернет отключен, люди питаются слухами, додумывают многое. Поэтому даже очень следующие люди, такие как вот мой товарищ Мургулан, он сперва думал, что протест мирный, но потом по мере прихода информации он изменил свое мнение. Сперва он думал, что вот ОДКБ, сила ОДКБ — это ошибка и вообще прямой путь к войне, потом Мургулан изменил свое мнение. Я вначале был против, я написал пост о том, что нельзя вводить войска ОДКБ на территорию Казахстана. И я боялся, что если Россия войдет и будет российскими солдатами это делаться, это повторится в 1986 год, когда при Советском союзе сюда ввели войска не казахского происхождения и, соответственно, Казахи это этого возбуждает дополнительную межнациональную рознь. Но потом я понял, что, скорее всего, Токаев не мог положиться на лояльность правоохранительных органов, поэтому он призвал ДКБ. И я считаю, после этого было правильно принято решение о том, что силы ДКБ используют только для охраны стратегических объектов, но не для подавления и не для наведения порядков. В общем, информация настолько противоречивая, и до сих пор ее нет, мы не знаем, сколько жертв среди мирного населения, среди военных, среди милиции. Были отрезанные головы, отрезали головы, там, я знаю, там, мне, как сказали, там, глав, главврача больницы зарезали, там, курсанта военного училища голову отрезали, там, ну, про двух полицейских говорят фейк. Ну, я не знаю. Ну, это ужасно. Ужасно то, что застрелили 4-летнюю девочку, застрелили там 11-летнего подростка. Там, ну, и детей не пощадили. Ужасно то, что как со стороны боевиков, так и со стороны военных была стрельба по людям вообще не имеющим к этому отношения, вот, например, у моих знакомых сына расстреляли, когда он ехал к своему родственнику, которого задержали в РОВД, и расстреляли военные. То есть он ехал гражданский, и они просто открыли огонь без предупреждения, всю машину изрешутили. Было несколько, несколько фактов, которые очевидцы мне рассказывали, что военные подъезжали и стреляли по толпе безоружных людей. Здесь такая катавасия была, что на самом деле трудно разобрать, кто кого провоцирует, кто кем играет на самом деле. Получается, на стороне боевиков работали снайпера, которые били целенаправленно по полицейским и по военным. А в то же время работали и в обратную сторону. То есть разжигали специально вот эту ненависть. Все противоречиво. До сих пор мы находимся в определенном ну, информационном вакууме. Важно проанализировать факты, а не домыслы, которые мы сейчас вот перебираем как четкие. Документы. Быстро-быстро. Документы покажите. Хочу прокомментировать вот это видео. Мы едем по городу, в джипе сидит вся моя семья, и вдруг вот такой вот случай. Значит, меня выводят из машины, наставляют автомат и задают вопрос, на какой улице ты живешь в Москве. Я, честно говоря, забыл, на какой улице я живу в Москве. 10 секунд паузы и я понимаю, что если я сейчас не выдавлю из себя, какой улице я живу в Москве, то может произойти все, что угодно. Я наконец вспоминаю, говорю, Ленинградский проспект, а он продолжает, на каком метро? Я опять не могу вспомнить, какой метро. Я говорю, метро «Динамо». Он говорит, а какое метро следующее? Я говорю, аэропорт. Он говорит, неправильно. Я думаю, ну все, приплыли. Это все происходит в какой-то один момент, он говорит, белорусское. Я говорю, так это в центр. Ну, В общем, в этот момент он говорит, иди в машину, короче. Я иду в машину, и думаю, он что, в спину мне будет стрелять? Я, я, я... Многие мне задают вопрос, ну как же, как же вы не выбрались оттуда, частный джет и так далее, ребята. Деньги не имеют никакого значения, когда война. Вообще никакого. Да, конечно, я спросил частный джет и так далее, мы купили билеты в Бишкек, поехать в Бишкек, уехать, но нам сказали, ребята, вокруг Алматы, в Алматинской области куча мародеров, хулиганов с оружием, и если вы выйдете за пределы города Алматы, то тогда мы не можем ничего гарантировать, мы, конечно же, не поехали. Вы знаете, некоторые люди, наверное, просекли раньше, что происходит. Может быть, они были заказчиками, может инициаторами, а может, у них чуйка какая-то особенная. Но они улетели частными бортами раньше. Со мной созванивались, и ребята в крайний день, перед тем, как аэропорт захватили, садились на самолеты. Еще их предупреждали: вот-вот-вот-вот захватит аэропорт, и они старались как можно быстрее вылететь из Алматы. Но, если честно, я никого не осуждаю, потому что э, все мы люди, э, все переживаем за свои семьи. Я просто был поражен необычайной легкостью бытия казахских товарищей, когда я спрашивал, ну а как же, ведь согласно Конституции Казахстана значит, устранение Назарбаева с поста, значит, председателя Совета безопасности, это невозможно по Конституции это невозможно. Почему такая принимает это решение, и все ему аплодируют, наконец-то это случилось. Говорю, ну, по Конституции же он не имеет права это сделать. Да, и все мои товарищи в Казахстане говорят, ну, подожди предыдущие же, говорит, законы и Конституции кто принимал? Парламент. Там же, говорят, люди, но они также легко примут и следующий закон, который легитимизирует эти действия. И в этот момент я хотел было войти с ними в дискуссию, что, ну, блин, как же так? Но я вдруг вспомнил многократные события во всех уголках света, которые, ну, примерно так же происходили, и успокоился. Честно говоря, yeah. все вот эти вот законы, которые придумываются, они же придумываются людьми, и принимаются людьми, там, Верховными Советами, Думами, там что-то, точно, точно так же они значит, и могут быть отменены. Поверьте мне, юристы придут, очень умные, толковые, в очочках таких, и все объяснят, что все очень правильно было, и юридически все очень грамотно, и такая все юридически верно и точно принял на себя полномочия совбез. Я не политолог, я никакой не эксперт по Казахстану, я предприниматель, бизнесмен, общественный деятель, занимаюсь совершенно другими вещами, но у меня есть несколько вопросов. Первый вопрос. Почему город алма был отдан на разграбление вооруженных людей в течение трех дней? Вопрос второй. Кто были эти боевики с оружием? И здесь есть три варианта. Первая — толпа, которая вышла предъявить там, политические или экономические требования и вот расхулиганствовалась таким образом. Да? Вариант второй — профессиональные мародеры. Ну, вот в Киргизии была революция, там было очень много мародерств и так далее. Есть, видимо, даже уже профессионалы, как предполагают некоторые, которые вот промышляют этим. И, соответственно, когда безобразие там вот эти начались, эти мародеры налетели в Алмату и начали, значит, грабить эти лавки и магазины. Ну и третий вариант. Боевики из-за рубежа. Ну, такая же говорит, 20 тысяч наемников из-за рубежа, значит, которые понаехали там которые в моргах были в виде трупов, но их всех украли, то есть пока предъявить ничего невозможно, да, то есть это какие-то боевики, но ну, тогда резонный вопрос, но если это не боевики, то кто их учил, кто их вооружил, откуда они, вообще говоря, просочились, да, и где, где следы, они что, так сказать, вдруг вот материализовались вот в Алмате да, ниоткуда. Много слухов, что там куча, оказывается, однокомнатных квартир, где жили по 8 человек, да, типа там были лагеря. Много слухов. Слухи о том, что на рынке, значит, 2000 человек собрались и джипы приезжали, их вооружали, значит, тоже слухов много. Так блеха-муха, где следы-то? В Казахстан не так легко попасть. Вот, например, Маргулан рассказывает, как один бизнесмен из Молдавии к нему там да, сутки ждал в аэропорту, пока ему там дадут разрешение. Не дали улетел обратно. А тут 20 тысяч значит, боевиков, значит, из-за рубежа приехали. Как можно было такую армию, толпу людей привести без участия службы или КМД? Ну, блин, это я, вот ко мне один человек с Молдовы прилетел, я всех знакомых подключил, не смог его с аэропорта вытащить, потому что это было ограничение просто из-за ковида, что нужно было заявку подать там за 48 часов или сколько тогда приедут. Это я со своими знакомыми не мог что настолько у нас пограничная служба крепко работает, да, а тут, представляешь, 2-5 тысяч человек иностранных, плюс, ну, там, непонятного происхождения, пересекли границу. Как? Сам Тухаев говорит, что государство проспало в этот момент. Ну, что такое государство? Это же не аморфное что-то. Это конкретные люди конкретно проспали, а может быть не проспали, а может быть просто глаза закрыли. Итак, вопрос третий. И самое главное, конечно же, кто это все организовал? Вариант первый. Все само произошло, стихийно возникли какие-то протесты, политические, экономические и так далее, и потом, конечно же, возникли те, кто решил использовать эти стихийно возникшие протесты, Ну, тем не менее, этот вариант следующий. Нет заказчиков, как-то там вот само и разгоралось потом, по мере это разгоралось. Вариант второй. Семья Назарбаева видя о том, что старшина клана ну, стареет, становится ну, да, и могут произойти какие-то не такие вот транзиты власти, да. семья Назарбаева решила усилить свою власть, дискредитировав президента Такаева да, и ну, сделать ну, так называемый военный переворот. Потому что вот этими беспорядками да, существующая власть официального президента Такаева была дискредитирована да, и в стране произошло изменения там, правительства. И вариант третий. Существующая власть, ну, Назарбаев, там, Такаев его, так сказать, преемник ставленник, и Такаев, как действующий президент, решили дискредитировать ну, мирные политические или экономические протесты, добавив туда мародеров, людей, насильников с оружием, ну, чтобы показать потом всем, вот смотрите, к чему приводят протесты и так далее и тому подобное. Звинтить как следует потом гайки, ну и продолжать жить по-старому, потому как э, этика автократов, она такая, что они лучше знают, как жить правильно, они лучше знают, что хорошо для народа и так далее. Вот это третий вариант. В общем, информации пока нет и, скорее всего, ее и не будет. Обычно в таких ситуациях, в таких конфликтах потом Долго идутся расследования, но никаких точных данных нет. Интерпретации есть, интерпретации выгодные кому-то, есть всегда, но что было на самом деле, историю уносит с собой. В Казахстане произошел огромный кризис, он продолжается. И, и этот кризис это и проблема, и возможности. И в данном моменте именно Такаев определяет, как Казахстан сможет воспользоваться возможностями. Пойдет ли страна, Казахстан по ужесточению автократического режима, будут ли назначены козлами отпущения какие-то люди, найдутся виноваты и так далее, или будут вынесены уроки, и экономика Казахстана будет расти благодаря тому, что ну, будут высвобождены некоторые зажимы, которые организовались при предыдущей вертикали власти. Быть недовольным, быть несогласным, это нормально это природа и это питание для того, чтобы становиться все более актуальным. Актуальность — это способность нас так организовать, взаимодействовать с друг с другом, так настроить нас бытие, да, чтобы мы не были подвержены рискам и угроз вот таких вот событий. Диспропорция, которая сложилась в Казахстане, что есть очень богатые люди и очень бедные, но она характерна для всех там знаю, постсоветских стран, за редким исключением, и это, конечно, огромная социальная напряженность, да? и вот бояре постоянно что-то делят, дерутся и так далее, да? а у простых людей чубы трещат. И я не хочу, чтобы простые люди страдали от этих вещей, я думаю, вы тоже не хотите, согласитесь со мной. Ну, наверное, предостерег, может быть, Игорь тоже и всех своих друзей, и российский штабишмент, российскую политическую элиту, бизнес-элиту чтобы не допускать такой ситуации. Нельзя доводить народ до ручки, нельзя вот это... это, это. Рано, рано или поздно оно выстрелит. Вот внешне... До Нового года у нас здесь было все так замечательно в Алмате, все горело огнями, все. Никто бы там 5-6 дней назад не сказал, я бы не поверил, что такое возможно в Алмате. А происходит все на, на раз-два. Так, я обещал рассказать, как я все-таки выбирался. Ну, я, правда, хотел улететь частным бортом, заказать его, но мне сказали, Алмата не принимает. Все оборудование в городе Алмата раз, раздолбано. Все, можете улететь частным бортом, там не знаю, на Бишкек заказывать или и так далее. Но до Бишкека не доехать. Поезда в Алмату не ходят. И вообще из Алматы лучше не выезжать, потому что мародерство, хулиганы и вот эти люди с оружием. Вокруг Алматинской области мало ли что произойдет. Вот. Мы все-таки согласились на вариант военный транспортной авиации. Утром нам сообщили, что ребята, все, кто остался в Казахстане без денег, без документов и так далее, пожалуйста, приезжайте в аэропорт, вас всех вывезем. Так, ребята, эвакуация. В аэропорт прошли. Ил-76, десантный самолет, значит, откидная вот эта вот задница у него, да, значит, Иван, значит, на костылях значит, туда идет, сумки, значит, военные подают, Ну, в общем, люди погрузились, расселись на эти откидные, значит, полки, на эти откидные кушетки, на которых обычно десантники идут, а тут 155 человек, вот на них погрузились, все начали снимать, какой самолет, какие военные и так далее. И тут вот по рации они, ребята объявляют: типа, вы же знаете, что мы вежливые люди, типа, ну, ну мы предупреждаем вас один раз, вежливо, что, пожалуйста, не снимайте нашу работу. Хотите, говорит, себя снимайте, но нас не надо. Так, ну что, куда идти-то? Все, уже дома. Так, ребята, Главный вывод этого приключения этого события я все же сделал для себя, и я поделюсь с вами. Почему мирный город, мирная страна вдруг вспихивает, как свечка? Ну, видимо, где-то накопились очень значительные неактуальности. Они долго сдерживались, там, сдерживались, и вот они прорвались. Неважно, где эти неактуальности, политические требования, экономические, элиты и так далее, неважно, но они прорвались. И вот это вот жижа вот этого мерзкости, пакости, вот это все, она сметает все на своем пути. И неважно, кто ты, президент, миллиардер, предприниматель, учитель, врач, мы все оказываемся в этом месиве. Вот. Не дай нам Бог быть в этом. Это страшно. Я хочу всем нам пожелать, чтобы мы становились умнее, добрее, бережливее друг другу. И тогда нас всех с вами ждет великое-великое большое счастье. Я вас люблю.